Привет, друзья-психологи! Есть ли в вашей жизни отношения, которые постоянно оставляют вас эмоционально истощенным и несчастным? Это может быть романтический партнер, друг, коллеги или члены семьи. Пытались ли вы поделиться своими чувствами, а вас заставляют чувствовать себя подавленным или пристыженным? Если да, то, возможно, вы имеете дело с токсичным человеком. В сегодняшнем видео мы рассмотрим 7 разумных способов справиться с токсичными людьми. Первое. Вы установили свои физические и эмоциональные границы. Вы когда-нибудь чувствовали себя в ловушке во время разговора или остаетесь в раздумьях по поводу разговора, в котором вы хотели бы не участвовать? Психотерапевт Эми Марин советует, что при общении с токсичными людьми вам необходимо установить свои физические и эмоциональные границы. Например, это может быть в форме отхода от группы сплетников, которые заставляют вас чувствовать себя неловко. Понятно, однако, не всегда легко физически отступить, например, в рабочей обстановке с коллегами и начальством. В таких случаях вы можете ограничить эмоциональную энергию и время, которое вы тратите на мысли о них, и постараться не думать о них после этого. Во-вторых, вы избегаете играть в их реальность. Вы когда-нибудь оказывались в ситуации, когда друг или коллега совершает ошибку, но винит в этом вас или кого-то другого вместо того, чтобы взять на себя ответственность за свои действия. В то время как встать и выразить несогласие может показаться сложным, это можно сделать в уважительной форме. На самом деле соглашаться и не соглашаться полезно для здоровья. Согласно Brito Entry Poll 2019, способ противостоять людям, не будучи конфронтационным или обвинительным, это принять их решение и сказать «У меня другой взгляд на ситуацию». Несмотря на то, что они могут быть расстроены вашим несогласием, они поймут, что у вас есть собственный голос, и вы не боитесь его использовать. Номер три. Не делитесь секретами со сплетниками. Вы когда-нибудь сталкивались с группой людей? которые постоянно обсуждают других ради удовольствия и развлечения? Согласно психиатру Ниду Хаулу, сплетни можно определить как обмен информацией, реальной или воображаемой, без разрешения. Сплетники склонны получать удовольствие от чужой боли и сплетничают о всех и каждом, о ком только могут. Есть шанс, что если кто-то делится чужими секретами с вами, то они не заслуживают доверия и поделятся вашими секретами с теми, если представится такая возможность. Поэтому в большинстве случаев лучше всего не делиться секретами со сплетниками. Номер четыре. Вы фокусируетесь на решениях, а не на проблемах. Многие токсичные люди, они сосредоточены на проблемах, а не на решениях. И им всегда есть на что пожаловаться, что может быть очень эмоционально истощающим для окружающих. С другой стороны, способ справиться с таким поведением – это сосредоточить свою энергию на решениях, а не на проблемах. Если в вашей жизни есть человек, который создает проблему за проблемой и постоянно ожидает, что вы поможете ему все исправить – Возможно, стоит пересмотреть свои отношения с ним и не дать себе втянуться в их драму. Номер пять. Вы проводите время с верными друзьями. Есть ли в вашей жизни друзья, на которых вы всегда можете рассчитывать? По-настоящему хороший друг должен прикрывать вашу спину, помогать вам чувствовать себя хорошо и праздновать с вами успех. Встретить таких людей бывает непросто, поэтому когда вы их встретите, держите их рядом и проявляйте заботу о них так же, как они проявляют заботу о вас. Вместо того, чтобы тратить свое время и энергию на токсичных людей, окружите себя как можно большим количеством верными и любящими друзьями. Номер 6. Вы распознаете оскорбления, игнорируете их или отшучиваетесь. Понятно, что оскорбления причиняют боль, они неприятны и могут восприниматься как личное оскорбление. Однако важно помнить, что токсичные люди часто причиняют боль всем. И это гораздо больше отражается на них, чем на вас. Это может быть действительно трудно, но не принимать резкие слова близко к сердцу может быть одним из лучших способов справиться с токсичными людьми. Потому что чаще всего они просто хотят разжечь конфликт и вызвать драму. В некоторых случаях шутка может помочь разрядить обстановку и снять напряжение. Поэтому в следующий раз, когда кто-то попытается вызвать у вас гневную реакцию. Как насчет того, чтобы проигнорировать их или бросить шутку в ответ? И номер семь. Измените свой распорядок дня. Не кажется ли вам, что вы застряли в рутине, что не можете добиться успеха из-за определенных людей? Например, может быть, у вас есть члены семьи которые создают враждебную обстановку, когда вы пытаетесь подготовиться к экзамену. Если вы относитесь к таким людям, изменение распорядка дня может быть способом справиться с этим. В идеале, ваша семья в этом примере будет уважительно относиться к вашим границам. Но в тех случаях, когда это не так, просыпаться раньше или ходить в библиотеку может помочь вам помочь себе. Вот и все, семь разумных способов справиться с токсичными людьми. Помогли ли вам какие-либо из этих советов? Если да, пожалуйста, сообщите нам об этом в разделе комментариев ниже. Как всегда, большое спасибо за просмотр. Если вам понравилось видео, пожалуйста, поставьте лайк. Подпишитесь на канал Немиркин, если вы еще этого не сделали. И не стесняйтесь поделиться с теми, кого вы знаете. Кому также может понравиться это видео. И до встречи в следующий раз.